Всем привет! Ну что ж, сегодня мы поговорим о сайте по Grand Summoners, который мы ведем, и расскажем, как пользоваться данным сайтом, и многое другое. Давайте приступим. В принципе, встречает нас сайт вот таким вот оформлением. Сзади будет фотографии меняться в зависимости от того, какой ивент кроссовер идет на данный момент. Кроссовер идет на Мико, но я лежал в больнице и не успел сразу же поменять фотографию. А на данный момент уже заканчивается данный кроссовер, и смысла менять фотографию фона уже нет. Поэтому пусть пока поддержится такая вот фотография. Далее нас встречает логотип, название сайта, также название сайта. И нас встречает следующее меню. В котором мы видим главную страницу, гайды по игре с подгруппой Аргент группы, тирлист, видео, персонажи с категорией по элементу. И в, еще находятся участники форум и о нас. Это в принципе вот такое вот у нас оформление сайта. Далее, э, поисковая строка, в которой вы сможете найти все, что находится на сайте. Пишите здесь э, имя персонажа, имя. Э, Персонажа, в принципе, в любого написать можете. Можете написать здесь что еще. Да, в принципе, все, что на сайте есть, вы сможете найти по вашему запросу, скорее всего. А если чего-то нет, то пишите. Постараемся либо как-то добавить, либо посмотрим по возможности реализации этого. Далее. Следующий блок у нас это... Мелькающие персонажи, последние 12 персонажей, которые добавлены были на сайт, здесь отображается э, кликабельно, поэтому вы можете здесь увидеть там блуана. нажали на него и перейдете на личную страницу данного персонажа, чтобы прочитать его умения и так далее. Далее у нас с правой стороны создано при поддержке какого дискорд сервера, а именно нашего, великие суммонеры, ссылочка вот здесь вот находится, а также в описании под видео. Также помочь сайту жить. До 9 ноября 2021 года нам нужно собрать 9000 рублей для того, чтобы на 2 года продлить жизнь данного сайта. Таким образом мы, во-первых, увидим, что вам сайт этот нужен. Ну и тем более мы будем его развивать, добавлять на него всякое разное полезное. Поэтому нажимая на вот эту вот картиночку, вы переходите на Donation Alerts. И здесь вы... Пишите ваше имя, текст, который будет в дальнейшем, сообщение вот это вот, будет высвечено в последние три отзыва людей, будут вот здесь вот отображаться. Старайтесь маленькие сообщения писать, типа рекомендации какие-то, еще что-то, но старайтесь все равно кратко изложиться, потому что картинка, как вы видите, и место под отзывы ну, не так много здесь. Раз, два, ну здесь строк 4-7 примерно уместится ваших. Поэтому старайтесь как-то сформулировать ваши сообщения. Минимальная сумма доната в принципе 20 рублей, поэтому люб любой наверное сможет нам помочь. И мы будем очень рады этому. Ну и как бонус на сайте вы будете висеть до тех пор, пока вас э 3 новых донатера не выпнут. Не выпнут, так сказать, с сайта. Далее. Далее у нас, собственно, блок вот этот вот про отзывы мы уже обговорили. И переходим к следующему блоку на главной странице. На главной странице следующий блок это последние добавленные гайды и персонажи. Здесь вот у нас последние гайды. Таблица с Саппорт снарягой, гайды на элементальные руины, дубликаты копий персонажа, которые следует оставить. Ну и гайд на Forever Simone. В принципе, которые можно прочитать, которые можно посмотреть и так далее. Ну и, естественно, персонажи последние, которые были добавлены на сайт. Ну и, соответственно, в игре. Grand Summoners. Также вы можете здесь нажать на этого персонажа и прочитать про него то, что вам нужно. Форма подписки. Здесь вы пишете вашу электронную почту. И будете получать новости о том, что изменилось на сайте, какие гайды появились на сайте и многое-многое другое. Также здесь в принципе копирайтинг и ссылка на наш YouTube канал. В гайдах по игре, в гайдах по игре находятся гайды по игре, вы здесь можете с ними ознакомиться, прочитать. Если каких-то нет, вы можете написать либо на форуме, либо написать в донате, что хочу, так сказать, получить гайд на вот это. И мы добавим, естественно. Либо же пишите вот здесь. Э, вот, вот сюда вот, допустим. И пишите здесь, типа, нужен гайд на такое-то. Напишите, сделайте, пожалуйста. И мы в течение какого-то времени ответим вам на данный запрос и скажем, в течение какого времени примерно будет реализована данная э, задумка, данный гайд. Далее группы. Ну, группы само по себе, в принципе, понятно, зачем нужны и для чего. Здесь мы пишем группы персонажей, чтобы люди могли правильно составлять свои команды. Ну и также здесь, на всякий случай, я сделал что? Водные, огненные, земляные и темные персонажи, светлые. Ну и кнопочка наверх для телефонов. Очень удобная штука. Далее, терлист. Терлист Здесь вот у нас встраивание идет, на компьютерах хорошо видно, ну достаточно хорошо видно, то есть можно пользоваться, а на телефонах это может быть очень плохо видно, поэтому здесь ссылочка на терлист есть, нажимая на которую вы будете переходить на документ, в котором вы будете видеть сам терлист, ну и сможете здесь прочитать. В будущем, возможно... Мы реализуем, что ссылочка на терлист будет такой вот кнопочкой. А здесь мы сделаем э, просто терлист, без сортировок, без всего. Просто можете мотать по имени персонажа, там найдете какого-то св своего персонажа нужного и прочитаете про него э, рейтинг его. Ну а более подробную информацию там вы сможете посмотреть на сайте в персонажах или же в терлисте, который... Мы ведем от дискорд сервера далее далее мы переходим в видео видео это такой видеокинотеатр в котором э, популярные важные для, для понимания видео находятся то есть все об удаче гранд суморис гайд так гайда форевер 15 советов новичкам как составить правильно команду Гайды на кресты, актуальный гайд на реролл, в принципе. Вот такие вот у нас здесь видео есть. Ну и здесь вы можете написать, найти видео. И там гайд на реролл. И здесь будет у вас отображаться, ну если правильно все напишите, конечно, здесь будет отображаться видео, которое вам нужно. Персонажи. Переходим к персонажи. Здесь нас встречает вот такая вот картина, где вы можете увидеть категории водные, огненные, земляные, темные персонажи, светлые персонажи. Здесь вы нажимаете там подробнее, к примеру, на водных, и переходите на страницу, где вы видите всех персонажей, всех персонажей игры в алфавитном порядке распределенные, То есть вам, в принципе, ничего сложного не будет, найти персонажа нужного. И нажимая на персонажа, например, на Альвину, вы будете переходить на ее, на ее личную страницу, где вы сможете прочитать про нее на русском языке. Собственно, вы здесь это все видите. А чтобы вернуться, нажимаете вот здесь вот на кнопочку «Водные» и возвращайтесь на страницу. Далее вот здесь вот можете на стрелочке нажимать и переходить на другую страницу, где также... Находятся персонажи, там другой стихии. Здесь вы увидите это все. Далее участники. Участники это для зарегистрированных пользователей фича. Здесь вы можете подписаться на какого-то человека, сможете там про него прочитать, допустим, написать ему личные сообщения, увидеть его там профиль, типа блок комменты и так далее. В принципе, это все, если не засекречено человеком, вы это все можете увидеть. Также здесь вы можете сетку там сделать и так далее, найти участника и написать ему личное сообщение. Далее форум. Форум это место, в которых вы можете написать вопросы в комментариях и получите ответ. К примеру, вот здесь вот нам написали сообщение. Мы это приняли к сведению, потому что у нас... В сообщении еще вот сюда вот написали. Вот сюда. Поэтому здесь, в принципе, ответа не последовало. Однако, в теории вы здесь можете писать ваши вопросы по игре, и мы будем вам отвечать. Далее. О нас. Здесь просто информация о нас. Также просьба помочь, так сказать, все. У... На... Написано, почему вы можете задонатить, почему нам это важно. И здесь вы можете это все прочитать. Также ссылочка на поддержку такая же, как и на главной странице. Это Mikuyon. В принципе, вот так вот выглядит сайт по Grand Summoners. Надеюсь, вы нас поддержите, поможете материально, и мы сможем продолжать держать этот сайт. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.